Всем привет! Это видео про обратную дорогу из Казахстана в Россию, а точнее из города Тарас в город Москва. Едем мы сейчас на поезде Алмата-Актюбе до города Актюбинск. Тут нас встретит таксист и довезет до казахстанской российской границы. Далее мы сухопутно пройдем ее и потом на следующем такси до аэропорта Оренбург. Хочу отметить, что ПЦР-тест не делали. Давайте посмотрим, что у нас получится по дороге. Вперед! Oh, yeah. встретили нас в такси сейчас идем до машины и до границы короче вот поехали до границы казахстанской российской все ребята вперед поехали Баха. классный чувак пошел нас оформлять сразу На помогли без очереди пойти тут особо очереди не было сейчас делают нам пропуск пойдем дальше нам сейчас сказали идти до будки где производится паспортный контроль и досмотр сейчас вот мы свернем чуть-чуть идем прямо с сумарем В общем, смотрим, что будет дальше. Я прошел паспортный контроль. Иду сейчас дальше. На российскую границу. Все, спасибо, до свидания. Вот прошли мы казахстанскую границу. Идем теперь к российской. Все, ребятки, на связи. Дальше включусь. Российская Федерация, многосторонний автомобильный пункт пропуска Сагарчин Сейчас будем его проходить Вот тут небольшая очередь Скоро наша В общем нам дали вот такие анкеты для прибывающих в Россию для пересечения границ Чтобы мы заполнили их Сейчас будем заполнять Прошли мы это, этот пункт Идем сейчас между железными ограждениями дали нам какую-то анкету еще одну, чтобы мы в течение трех дней сдали ПЦР-тест на госуслуги, спросили есть у нас вакцинация или нету, мы сказали, что нету, спросили болеем, не болеем, в общем вот так вот, идем дальше. На паспорт на контроле. А? Паспортный контроль захожу Прошли паспортный контроль Все нормально, пограничник спросил Что везете, золото, деньги? Я говорю, да, да, да, как обычно Он говорит, да, в Россию можно Проходить С России нельзя С России нельзя, да, в Россию можно ну, Вот такой прикол в общем. Идем дальше, ребят. В общем, подходим К последнему пункту Все, отдали талончик Который мы выписали конец все счастливо до свидания вот вышли а вот нас встречают тоже на такси здрасте здрасте спасибо Фух. все едем сейчас до аэропорта оренбург на такси все вот подошли сейчас будем присаживаться и стартовать Ребята, едем в сторону аэропорта Оренбург. Нурлан от души Все, спасибо вам большое Контакты ваши, ссылки будут В описании под видео Спасибо вам огромное Проверили вещи Температуру померили Так, регистрация на рейс у нас происходит Прошли досмотр Багажа И регистрация на рейс багаж вот 21 сто багаж в норме закупаем прошли регистрацию багажа и на рейс двигаемся так ну чё ребята мы прошли регистрацию на рейс сдали багаж никто ничего не требовал там не пцров вот так мы граждане России, возвращаемся в Россию. вот Пришлось нам подождать 9 часов, потому что мы очень рано приехали. Такси нас быстро довезло с Актюбинска. Быстро прошли через границу. А на российской стороне быстро приехал таксист и забрал нас. То есть мы сидели почти 9 часов в аэропорту. Время в дороге заняло от вокзала к тюбе полтора часа до границы, даже где-то в районе часа. Вот. От российской стороны до Оренбургского аэропорта два часа времени заняла дорога. Так что, ребята, подписываемся на канал, ставим лайки. Обязательно комментируем видео исключительно для информации и я оставлю в описании под видео контакты таксистов если кому-то надо будет пользуйтесь ребята, все для вас короче, садимся мы на автобус самолет Жуковский самолетик новый в салон такой первый раз вижу сиденья тоже новые прикольно Динамо в режиме или выключены. Ремень безопасности застегн над спинкой креса в вертикальном положении. Столик убран. Шереметьева имени Александра Сергеевича Пушкина, терминал Дебыстия Б. Погода в Москве, облачная температура воздуха плюс 20 градусов по Цельсию. Московское время 20 часов и 49 минут. Просим вас оставаться на своих мельцах застегнутым временем безопасности до выключения цветового табло. Мы прибыли в терминал Б. Аэропорт Шереметьева. Сейчас идем получать багаж. Получили мы багаж, все окей. Бежим на Аэроэкспресс, нужно успеть. Все, метро как в Дубае, между терминалами. Поезд отправляется. Пожалуйста, держите за Поехали, терминал Д. The train is departing. Please hold on to the handrail. Вообще супер помогает ускориться.